Лед для спорта делаем коротенькое безмонтажное видео зимняя сказка посмотрите какая красота у нас тут образовалась потрясающий склон при этом вчера были мощные достаточно осадки и нападало действительно фантастическое количество снега и позавчера тоже здесь был мистраль видно как в некоторых местах снег выпадал вот здесь на перевалах прям сыпало из волновых вот этих систем а в некоторых местах снег не выпадал ну или растаял уже но вот здесь конкретно все елочки еще запорошены сейчас мы попробуем потом с ним снизиться и полетать покажу я набираю высоту и планирую сгонять вам вот туда где кромка облаков пониже. Очень может быть красивый полет к скалам. Ну, по крайней мере, попробуем. Не смог я набрать, сколько хотел. Видео, видите, будет безмонтажное. С такими иногда провальчиками, как мы любим. Оп, протянул я в удачное место. И сейчас, может быть... О, да! Энергия, пауэр! ю эй эй эй эй Блин, это надо показать, друзья. Ну, как только показать, видите, сразу же сдох поток. Но ну, ничего, сейчас будет. О, сейчас я чуть-чуть буквально протяну. Вы же иногда просите показать вам приборную панель. Вот вам приборная панель. Скорость 110. Вот, в сейчас положил стрелку. Вау! И вот оно облако, которое к нам прыгает. И сейчас я... Прям бодренько винчивый. Что я сейчас хочу сделать? Я сейчас хочу видео снять, этот ролик. Ничего не монтировать. Отправить его тупо на загрузку. Прям с воздуха. Вот если оно публикуется, будет, наверное, через часа полтора-два. Ну, пишите, как вам понравится. Вот такой вариант. То можно было снять, сделать прямой эфир, но все порвалось очень быстро. Связь, конечно, отвратительная здесь сейчас на такой высоте. А так это будет почти Безмонтажное, веселое видео Привет вам с неба Хе -хе -хе. Ну вот мы почти входим в облака уже Так делать нельзя, категорически Я так не делаю Я сейчас буду увеличивать свою скорость Под облаком, чтобы не подниматься выше Смотрите, как можно делать То есть я разгоняюсь Скорость уже 150 И видите, мы последние кусочки энергии Добираем под облаком Ага, а ч? Позиция. Оба и Герей. Джулия, давай раз максимум остатов. Я чем-то со что не же, чем грейдис. 108 скорость. И.. Да, кар И шоком и треки. Выстреливаем, друзья мы из-под облака. Я по иногда говорю, потому что мой друг приехал из Витли, с ним летаем. Эй, юу, мотей. А вообще у, у тебя судишь шоком? Okay to... yeah. А? Ну поим тогда yeah. Вальдима. Ага. Все, я передал управление. И могу вам поснимать красоту, которая образовалась нечаянно совершенно. Вот, друзья, с левой стороны веркор, заповедник. Может мы туда слетаем. И попробуем снять видео. Еще там кусочек. Ну вот, а пока я вас набрал всю высоту, которую только мог. 2800 метров у меня И мой план сейчас пролететь Вдоль снежных склонов В Дренобльскую долину Показать вам, как же там сегодня хорошо Ну и заодно пошалите склонов то есть Будем развлекаться Вы же знаете, что самое главное Что мы делаем И что вы очень любите Это когда наступает время Немножечко пошалить Да Ой вот так мы сейчас летим. Доброжелатель, Скриск, при Дабису, да, да. и Дабиси не и Лиск. Женя, скажи, ты как Дабиси, то и Шлайдас, горей. О, шаля, ты и так Не я, друзья, пилотирую. Пилотирует пилот с лицензией. У Арбины Сулис лицензия. Он сертифицированный пилот, поэтому мы абсолютно ничего не нарушаем. Я могу это демонстрировать. Потому да, что мне до сих пор э, еще инструкторскую лицензию, так допуск туда и не вписали. Я борюсь уже второй год, уже победа, мне мы, мы подтвердили медицину, но бюрократы еще что-то хотят. Вот они все хотят и хотят. Честные люди, вынуждены вот так вот брать и не иметь возможности показывать, что не передают кому-то управление. Так, ну что? давай раз поим все. Это, но рейки поцелевки Гальмарки при слейтус Ну ты okay. и побоитесь рейки. Сейчас, друзья, я покажу, как можно летать близко с Антон Антантрос по статьи позиции. Ага. Ну что ж, немножечко пошалим. Самое время немножечко пошалить. Разгоняюсь. Проскочу немножечко по вот этому склону впереди на скорости 150-180, я сейчас немножечко получается как бы даже снижусь. Склоны сейчас не работают, поэтому это будет просто прогулка. А, вот парка с, с услитьем лещиней пусть это бак, или? Моты? Не-не, то леу, то Эй, па, гали по Юрека, дирба, друзья, там горнолыжный парк и, соответственно, куда мы, может быть, поедем кататься, возможно. Смотрим, работает или нет. Снега нападало, видно, что свежий снег выпал. Так, а я по склончикам, по склончикам. Смотрите, какая красота. Сейчас мы вот туда, на тот склон тоже выйдем для вас. На Юрек. Оп. Юху! Ночь и лима не Бера. Единственный, друзья, момент, что нету насходящих потоков. Поэтому, дабы мы как можно быстрее подошли к склону, на котором действительно шалить можно будет, я, наверное, сейчас подверну влево. О, немножко придерживает. Здесь облака уже опускаются И вот можно вот так пролететь над облаком Да, нет, нет Нет, нет, нет Сейчас мы от Вот И пришли к детственному снегу Он выпал буквально этой ночью Сейчас такой небольшой прогончик сделаем Вдоль склона Вет Ветра практически нет Слоу, к сожалению, работать не будет но будет очень красиво. Вон наша тень несется по снегу. На дюре, да бар был слабый грозу. Вау! Эрмоты даби зимел. Облака ниже тельефа. Не знаю, сколько мы тут сможем держаться, но, по крайней мере.. Аааа! был! -а -а -а эки Смотрим за остатком высоты. Ну неплохо. Я здесь могу до двух 300 где-то снижаться. Не ниже. Ну вот, друзья. Полет в склончика заснеженного. Как обещал вам. эги полный эгигей. Смотрите, какое все. А-а-а, вот оно. Вау! Wow. Видишь, как красиво, а? Да. Но очень же мной мы с тебя не Слишком низко мы здесь опускаться не будем, друзья. Потому что надо еще сторону дома. Да, знаешь, мы с этой килеей идем, если Не знаю. Не Я не хочу. Не хочу. Да, Карста. Ну, не карста же, но, чё, газёв ветер, си, чё. Ир Сауля, ир Добаргима-ты, не бакарас, дар Сауля патрупати по... па Друзья, продолжаем движение вдоль склончика. Ваерой? Аж ваерой, Таир. Угу. Наслаждайтесь. <laughs> вот так, так эти горы я сам не так часто вижу. Естественно, вам скажу, прямо вот в таком мокровом ветер здесь был, 130 км в час, поэтому вот эти все скалы покрылись вот такой вот штукой изморозью. Вау! Ну, горе, все до борту скриск. Криск. Бля, как будто мы проезжаем, по бандитам, как начинал сейс-сорня. И вообще, так сказать, еще не только курс скриск. Немножко мы, друзья, просыпались ниже, чем я хотел. Поэтому двигаемся параллельно хребтам. Смотрите, друзья, хотел я немножко перепрыгнуть. Не получилось, потеряли высоту. У меня еще телефон вырубился, все-таки придется видео все-таки монтировать. Не получится целиком вы, вы, вы, выложить. Но, по крайней мере, э, двигаемся, все красиво. И смотрим, пройдем ли мы перевал впереди. Вот визуально вроде кажется, что не пройдем. А на самом деле пройдем. Ты вот то, что породить у Катебуна. А, грожу? Прейсинг, прейсинг, не бьет. Вот Здесь это достаточно важный момент, потому что если перевал а, впереди не проходится, приходится вот этот склон обходить вокруг. Ну и получается такой достаточно длинный прогончик. Ничего бы не хотелось. Город, аж добро пеймсю. Да. трасса. Расус? Ты Хитой Пусей? Хитой Пусей, да. это у Ага. Друзья, разгоняюсь до максимальной скорости, потому что мне нужно перевал будет перепрыгивать. И это так достаточно стрёмно выглядит. По скорость 180. И видите, мы так вроде проходим, а вроде нет. Шучу, конечно, конечно, проходим, потому что вот... Я сбросил до 120 скорости. Вот видите, насколько мы выше этого перевала, который только что прилетели. Ага. Герой, ты добр? Скриск, Таваранкина. Все, я передал управление. И мы идем дальше. Сейчас будем где-нибудь искать поток, чтобы выбраться. Не знаю, на реке сукте, здесь я имам у Костылев. Я в другом месте буду поток искать. Э -э, впереди склон, на котором мы набирали. Ну, там мы и наберем. Здесь, эй, нам там Гяроски Лимас Була. Камер поимсим. Сейчас мы придем в чашку, с которой выбирались. И вот эти все елочки заснеженные я вам покажу с малой высоты. Будет намного красивее все. ты поймешь Вальдема. так же река дарите весь и на кору Ты река носит пусть отей тесей друзья, сейчас дует западный ветер 10 км в час я подхожу к склону и вот когда окажусь над ним я в чашку подверну в левую сторону и сейчас как раз видны вот эти все прекрасные, красивые заснеженные елочки вот, чего я вам и хотел показать. Ну, я надеюсь, что будет какой-то заснеженный поток. Ну, не заснеженный, в смысле, а нормальный. О, оп! Оп! Оп, поток есть. Но я его принципиально не беру, пройдусь по ложке. Просто проверяю, насколько здесь энергии есть. Энергии достаточно. И сейчас мы промчимся рядом. Вот этими всеми офигенными совершенно елками просто выглядит феерически, а? Кэп, грожу А. Ты краешь такого, как не когда? Рождество? Рождество весной. Оба. сейчас как линия Терминатора. Посмотрите, разделение елки северные, елки южные. С южной стороны все растаяло а С северной еще прям Полная красота Ну вообще Друзья, просто Праздник какой-то Вот это вот реально стоило Это видео вам показать 4 апреля Чтобы было понятно В Провансе, где В принципе В это время уже расцветают миндаль Вау Почему этот регион называется регион опасного земледелия? Потому что, к сожалению, здесь в такую погоду часто весь вымерзает и виноград. И яблоки, например, даже не знаю, какие у нас перспективы на урожай. У нас сегодня замерз персик и, возможно, замерзла слива, которая практически уже распустилась. Поэтому присоединяюсь к фермерам, которым грустно и тяжело. Но ничего, может быть, нам повезет. Может быть, минус сегодня не достиг, там, 5 градусов, при которых деревьям точно амба. Почему происходит такая штука? Потому что... Поедем Вальдем, это тогда. Ага, дыр. Вот там, Гренобельская долина, оттуда приходит ветер Мистраль, приносит холодный арктический воздух, в общем, и затопляет здесь все. И вот в момент, когда Мистраль дует... Это все еще не страшно, но он бывает ночь, когда он стекает, и вот в этой ночью на вершинах гор вот таких образуется холод, который стекает по холмам вниз, долины и убивает все посевы и деревья и все. А так как штиль, то идет вот такое выхолаживание классическое. И утром просыпаешься, все замерзло. Друзья, не смог я удержаться. Видео еще не закончено, мы на пик дебюре, Прилез, прилетели посмотреть, как там работают лыжные трассы. Вот, крест на вершине склона, это не памятник никому, это просто ставят здесь на местности. Нет, склон вообще не работает, и поэтому я сейчас быстренько здесь разворачиваюсь, потому что минуса, хочу успеть еще пролететь на трассу горнолыжную, проскакиваю мимо склона. И выхожу на через северную часть здесь может быть зона где как раз и северный ветер может чуть-чуть быть -чуть ну вот проносится скалы подходим подъемникам и сейчас и проверим момент истины будут ли у нас тут покатушки или сезон закончился верба верба Значит, значит не зря. Валёв! Ура! Ну ты, Ва. Зюрек, я тебе грожу. Оп. Дальше мы, к сожалению, за вот этот э, перегиб лететь не можем. Там канатная дорога. То, что в породе всё. Ишь, э, я спустясь, бус. Зюрек. Ва, вот и? Mm -hmm. От ты? Угу. Вот я ты? А -а -а. Оп, это астрономы наши здесь развлекаются, звезды считают. Оп, а мы делаем разворот и будем. О, как Долг следи Гоняет вообще во всю. хе я тоже лыжник почти. Ай, Мексу долбои поскорей бить и занять чат, идиок. Мне пова ярла бы грозу. Здесь, друзья, вот не опасно вот в такую погоду летать, потому что шкинь. И самое главное, что выпало много мягкого, чистого, вкусного снега. Я думаю, что горнолыжники должны тут прям подвывать от восторга. Вместе с нами. Мы не сильно можем, конечно, их тут пугать. Потому что тоже мы уже высококультурные фамилиисты. Я решил кусочек видео вставить. У нас замечательный ролик. Я его все-таки монтирую. Поэтому. Я там же, где вы летали на планере над горнолыжным парком, посмотрите. Сейчас сам в этом горнолыжном парке качусь. Вашу, как это, маму и там, и там передают. Вот как это прекрасно. Это разведка была с планера. И посмотрите, к чему она привела. К тому, что можно покататься. Я каюсь, это был первый... День в этом году Когда поехал Поехал кататься Туся, догоню Ну вот Шуршала жена от меня Ау. Друзья, снимать Одновременно и ехать это тяжело Но, тем более у меня лыжи не предназначенные для Такого склона это Еще в свое время меня мой друг Гринкенс Продал у рыжи для фрирайда, сказал, что я прирожденный фрирайдер. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, классно, вот так можно покататься. Я теперь это одно в одном жалею. Кто не сделал этого раньше и не поехал кататься, когда погода была действительно идеальна для катания. Сейчас вообще немножко снега уже маловато. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому я счастлив сегодня показать вам горнолыжную тарасу. Не только с планера, но и снизу. Ну и, кстати, погода-бомба. Планеристы летают. Под вот этими облачками. Ну, сейчас вы можете даже посмотреть, как я сейчас сделаю баг бах могу сделать. Ну что у кого то такой. Лыжник, извиняюсь, еще тот. О! Ну, как вам кататься и, на супер девали Отлично. Супер, Огонь. супер и супер-катание. Почему мы это делаем первый раз в конце сезона? Ну, в прошлом году ковид был. А тут э, мужа все никак не могла вытащить. Он все говорит, на планере летает. <свист> Спасибо Арминусу, который туда. нас сегодня вытащил. Да. <свист> <свист> <свист> вот. Дудя нас с крейдем. Пощань я его Ну, Пермин! Давай! Ты оператор первый! Не-не-не, я за вами. Погнали! Ой! Это тоже счастье, друзья, покататься на лыжах иногда. Не только одни полеты. Ну давайте так. На 150 я сейчас проходик сделаю. Вверх по склону мы сейчас. Развернемся, я за счет скорости снизился, максимально низко буду, но совсем низко не могу, потому что нельзя пугать. Поэтому вот так мы помашем ручкой, красота, и пошли вниз прям как они, так и мы. Дальше, когда ты дороге. Ну как тебе потихо? Ага. Ну как? Ты что-то туда, где трасса? Ты что-то Ты что-то туда, где трасса? Ты, 35 километров, если не От нашего дома этот 35 километрах гордолыжный комплекс. Вот чурек там просидят это А Матей, ну ты, Намяли. Вот, друзья, там домики под склоном, вот там как раз начинается так сказать трасса вверх. Ну как, детишки тут носятся. И вот городочек. Там, как я говорил, супер Девали такой парк а лет 70 с большими зданиями. А здесь поуютней. Здесь такие шалешечки. Тоже, конечно, вот видите, такие ух, гостинички. Но вот видно, что все это уютно. А видео мы гоняем вот там, за вот этой вот скалой как раз. Кусочки, где мы красиво пролетаем. Мы иногда ныряем прям с той стороны на эту. По вот этим кулуарам всем носимся. Как это? Пошли немножечко и летим куда-нибудь набирать высоту. Ну, ты им в крис курнорс. Тепа, бандик сал, растелим апац. На этой оптимистичной ноте 3,5 метра в секунду. Отлично набирает мой коллега. Ну как его по статистике Норс? Это покинь печать. Ну да, погода бомба, ты краешь. Не, не жалеешь. Не жалеешь. Не жалеешь, как отвожу его. Отскридовал, отвоживал. Ну ты ладно, обыграй. <свят> Ой. Вот теперь, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, окончательно. <свят> Мы... <свят> до свидания. До новых веселых встреч, <свят> до новых позитивных роликов. Висогаро, с Скландемо Спорта Меге. Увидимся.